Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай Стал Ближе. Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Владимир и канал Китай Стал Ближе. Хотел бы извиниться за то, что довольно-таки долго не было видео, но не было видео по адекватной, объективной причине. У меня родился наследник, я стал папой. И пока что вот никак не мог выкроить время, чтобы снять видео, но с этой недели все наладится, видео будет выходить также э, понедельник-четверг, все будет как положено, и давайте начнем с того, что закрою я долги. Значит, один из этих долгов это я обещал разыграть вот эту вот антенку, обещал разыграть вот эту антенку, конечно надеялся, что больше будет у меня комментариев, но комментариев оказалось всего 12 и сейчас я разыграю между 12 этими комментаторами, так скажем между 12 моими подписчиками эту антенну давайте для этого перейдем на сайт рандом с 1 по 12 3 разика я нажму на генерацию, какой выпадет номер, тому значит и повезло, с тем человеком я свяжусь Свяжусь с этим человеком и обязательно, обязательно отправлю ему эту антенну. Номер два и номер два Александр Николаевич. На границе с Украиной хочет попробовать эту антенну. Так, вот канал Никола... Александра Николаевича, с ним я обязательно попробую связаться, напишу ему, или же он сам, может быть, откликнется откликнется под этим видео но ну, в общем постараюсь с ним связаться если в течение недели не получится с ним связаться то разыграем антенну между остальными остальными участниками но ну, я думаю свяжусь и спокойно отправлю эту антенну значит это был первый долг а теперь давайте приступим ко второму долгу второй как бы не долг долг но все равно вас две то есть переступил я порог двух тысяч Переступил порог 2000 и хочу, хочу я разыграть в связи с этим 2000 рублей. Эти 2000 рублей будут разыгрываться в течение месяца. То есть, видео выйдет в понедельник, сегодня воскресенье вечер. Видео выйдет в понедельник и будет разыграно через месяц, 23 мая. Давайте по условиям. Что же по условиям? Надо будет заполнить Google форму. Вот здесь сейчас появится эта Google форма. Заполняйте эту Google форму. Дальше что надо будет сделать? Поставить лайк под видео. Естественно, обязательно быть подписанным. Обязательно быть подписанным на мой канал. И оставить положительные комментарии под видео. В группу ВКонтакте подписываться не обязательно. Я думаю, те, кто участвует, те, кому интересно, подписаны. А для всех остальных нажимайте колокольчик оповещений под видео. И вы будете узнавать об видео. И будет еще очень много конкурсов в связи с тем, что лето. Я хочу поразыгрывать еще принадлежности для рыбалки и все остальное. Но это чуть позже. Еще раз говорю, родился сын. Придется время выкраивать. Но я думаю, что все будет хорошо. Все будет хорошо и все наладится видео будет уходить также регулярно посылки приходят также регулярно осталось только найти время Ну, в общем вот так вот значит антенку мы разыграли антенку мы разыграли конкурс я объявил новый конкурс значит пройдет у нас в течение месяца 23 числа 23 мая мы узнаем победителя этого конкурса и уже с победителем свяжемся, но это будет позже. А в данный момент на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои положительные комментарии. Значит, Еще раз напомню, что нужно для участия в конкурсе. Заполнить Google форму, это первое. Второе, быть подписанным на канал. И третье, это надо оставить положительный или любой комментарий, поставить лайк и оставить комментарий под этим видео, рассказать все, что вы думаете. Давно я с вами не общался, хочу пообщаться. Мне действительно очень интересно, я действительно очень рад, что у нас уже две у нас уже две тысячи, это радует. Еще бы побольше просмотров было бы, было бы вообще хорошо. Ну а пока все, я с вами прощаюсь, прощаюсь с вами до четверга, в четверг выйдет очередное видео, а на сегодня всем пока, до встречи, друзья мои. Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми.